Сегодня 20 марта 2023 года. Лед на реке Хапьер тронулся. Где-то в 13:50 было время, как мы сюда подъехали. Он нашел наша только движение свое. Сейчас, конечно, движение увеличилось. шум какой вот большая льдина. Она в отбойник колонны здесь остановилась ударилась. И сейчас должно произойти ее излом. Другие льдины будут на нее набегать, соответственно. Вот Эта большая льдина остановилась у отбойника колонны. Так и стоит. Кажется, что движение здесь льдинок замедлилось или остановилось. Но если наблюдать на сторону берега, то видим, что там льдинки идут. Обход этой большой льдины и там мелкие льдинки. Начинает дальше, продолжать дальнейшее движение по течению реки. Много, соответственно, здесь коряка разный бревен. Это дальнейший мусор будет унесен в море. Море вот таким способом будет захламляться.